Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и со мной сегодня... Очень грустно это говорить, но со мной сегодня кошарчик. Они... Фильм ребят. Райт, Прима-балерина Райт, Прима-балерина Минатка, э, какой-то Абобус, э, Агрос, Лука, который умер. А, проснись. Лука! А меня? Меня забыли. Я же тебе сказал. После Прима... Ты их и в драться, сейчас кто дерется, Пожалуйста, я. Поместите кошарчика в клетку. Так, Потому с кошарчикой Райца, ну официально Райца. А драться, сейчас кто дерется, Пожалуйста, я. Поместите кошарчика в клетку. Так, Потому с кошарчикой Райца, ну официально <свистит> райц. У нас карта сломалась, подожди. Тё, <свистит> <Всё. свистит> прима балерина бал... прима балерина большого театра начала снимать. Я звезда, мой батямент и депутат. <связывая> да, <не связывая> да не штокать собрался я арена паркур, паркур через 10 секунд две влюбленные пельменные парочки Парк. выйдут искать я буду их по-настоящему скамить я вижу интересный. двух я вижу двух ментов и депутатов У меня текстуры не прогрузились вижу. А вижу двух серыхгеев Зротик, вы закрыли больно. на небе там, или сейчас вы окажетесь на небе, мистер Райт? Так, Райт right, Бан. Матвейчик бежит в сторону... Матвейчик бежит в сторону Олешко, убегает случайно, потому что я шел на плиту. Я все равно не верю. А. а кого ты тут увидел? Человека, которого я ты не... Я не был. Эти Павел, он в воду прыгнул, нас на спауне сейчас был. Я, короче, сейчас так назывался до Кошарчика. И чтобы я прыгнул в воду. Ой, это не ты не был. был, да? Да, потому что мой Все отец прима-балерина Большого театра. Я звезда его это пизд. Ну, не важно, что моя. Олег, важно. Девочка. Главный Иди... факт, что мой батя Мент и депутат. Леженька, поймай, пойми, побрежься мне, мне не повезет. Я, я уже попался тебе. Не, это был не тот раз. Если я попаду по тебе, то тебя, ой, минута пупсик, меня это пупсика поймали. И слава богу, дай подсказку, ты где Леженька. Я прима балерина, я не сковорю, где я. Там кого-то заставили мыться, ну ладно. Бедный человек. человек. А кого Попробеса заставили мыться? Я вижу кашарчику! Кашарчик! ты нашелся, помыться, Фух. Фух. Шух. Шух. Шух. Или... когда мылся последний раз. Вчера. А я тебя видел только что. Я вижу матвенчика. Видел, говоришь, да? Ага. Я до сих пор вижу. Ты по кораблю бегаешь. Ой. А ты где? Лысый. Ты где? А я по-моему а делаю лысый, походу. Опять надо сделать туторка. Ну, воробушку Пока вы там кто-то слетесь. Ну, ты, ты не знаешь близко Но со мной. Я делаю воробушку тутора. Но... Как зайти на сервер? Какая весна? человек. Олег Олега, прыгал а, вниз. Аполлон, увидел Олега. Олег не прыгал о, Олег, Олег смотри, стоит а? вниз. о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Боже. о, о, о, какой слепой о, чел. чел. слепой, о, о, о, о, о, о, ты можешь помогать, а? Помогать, а? а? боже, боже. Кошарчик, который я нашел, не нашел, не нашел я одного человека. Очень люблю это. Засканил Гарену. <Bradley> <с Zachary> это жесткий <с Esto> Сейчас увидела одного из вас. Очень близко. Какие пупсики. Посуды есть в моих а Я вам выбран. Короче, главное, что мой <Mei> батя депутаты. А я уже свалил, сюда. Получается, я в Сейчас, фоточки просмотрим. Ты использовал для лейн Люди, вы понимаете? Осталось уже 95 секунд, а вы никого не нашли. Я Аполлона. Кроме Аполлона мы считаем Аполлон гибнул. 79, 70. Люди, можете сказать, где они? 74. 74. Я не знаю, где они. Ребята, у вас шестьдесят секунд осталось. 60 а -а -а -а. 60 Дайте 60 подсказку, будьте людьми, а нет. Я? Аху, Боже, нет, Эс, нет если секунды. я такой умный, то скажи, где ты? Вон вы сколько бонусиков себе вверх, они, дают, они дают секунды. За такое время не знаю, кто еще сейчас здесь был, но человек ты меня явно напугал. Вон, вы находите фейерверки. Все такое. Надо еще. Okay. Подсказки давать. Кто сейчас был? Там, да, где, где был я. А где ты был? может дам подсказки. Я где никого не, не вижу. Может, я... Быть. я человечный. Ну, ну рай, забил. Кошарчик, вон сколько бонусов уже нужно на находить. Да, кошарчик, как мне стыдно бонус находить. Я вообще бонусный человек. Подсказки просит еще. Да. Вообще ты дай без совести, кошарчик, Как ты можешь да. жить? Ай-яй-яй. А -а -а. Мой батимент, иди типа. Может я... еще, еще фейерверки. Арена бесполезный. Он нашел фейерверк. Я сказал, буду. я дам подсказку Я, я бегаю. бегаю Я в пещере тоже бегаю Я тоже вот в пещере бегаю А я не бегаю, я стою 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Мой в этот момент, Фермер. депутат Фермер. Я Боже, звезда тебя Я мимо, мимо меня 50 Фермер. раз все проходили Фермер. Но не нашли, переходим в следующую у нас начинается второй раунд прима-балерина большого горячка, театра. Я, буду за Олегом, я, буду за я прохожу лютый паркур. Вы что, боится, я прима-балерина большого театра? Не смей за мной бежать. Я звезда. Да что, я да. одно... <с <с это кто да. был? А, привет, привет. я сейчас кликаю. Да я понял. Тудудуду. Та-та-та, -та. ля, я бегу к тебе, Сашечка. Привет, Гарен. Ага. Славный день. Может, Ой, я нашел. Сашечка, беги! Я не могу ждать, не могу. Так, я убежал. <с Under> Олег, можно музыкальное сопровождение включить? Нельзя, я же снимаю, пожалуйста. На меня авторское право. Музыкальное сопровождение авторские права наложат. мне не сидится на одном месте, я хочу адреналина. Какой нехороший человек звонит мне в домофон, я ему сейчас ебаю. Адреналин хочешь, тогда вы убить бейте мне. Ах, парай, парай. Пацаны, Рай. я всегда открытый, я просто бегаю где-то. Я такое осуждаю, такие а выражения. Я такой, да. Что да, сказал? Что что да что он там сказал, по... я ему сейчас... Раи, приветики! Привет. после скажи. Ну да, так. Кошарчик на корабле с белым флагом. Кошарчик на корабле уже с красным флагом. Уже в пещеру тика, Ай, в пещеру он тазал. Кошарчик меня... в пещере, <свечер> кошарчик в пещере, перехвачен. Соболезную, здоровье погибшим. Это угроза теперь? Я вспомнила одну Кумочка блестящая. Я вспомнила одну Шарф... нычку. Брайт. Я Харф... не полгольда. Саша, ты просто... Я вспомнила одну нычку. Я просто анскил, да, я знаю. Понятно. Я очень люблю в а ты бежишь меня отправили в Enchantix. Я прима балерина. Я прима балерина Большого театра. Не ты что ты меня лупасишь? Ворон наглец. Я вам подсказку даю я в пещере в маленькой. Просто я смотрю на чат, там всех вырубают, вы Я думала, не будут вообще ложками ложки. Особенно я, который я люто мацую. Я в пещере пол. до меня не допрыгнул, ты упал в воду. Понятно. место, Вы рядом с пещерами там что-то ходите, ладите. Я не хочу тут, как бы. Если честно, мне пофиг. А чё? А, ну ладно. Лука и Гарина, скажи, Но где ты по-братски? Я с тобой уже Я сразу сказал. Нычку, нычку, чё? Я в пещере маленькой. Я тут <свят> такую нычку нашел, Курту. Просто... Куда? Да там, ну, на их находке. Ну, коты где? А Лука, на туристы где? Я, я тут. Я ладно, тебя просто на... за игру только в начале видел и все типа. Я на каком-то корабле я не помню. Я не помню. Ну я думаю, я на корабле смотрю. А, меня же карта поменяла. Такую, где моя нычка, которую я делал здесь. Я не могу ждать. А ты че себе еще нычки делал? Ну все понятно, чить. Боже, горел, ты где так спрятался люто? Да вот, есть такие как я бы приемы. Что... я уже перебежал, я уже перебежал, вы слепые просто. А теперь где ты? Я в большой пещере. Точно? Да. Там. Э, с ск... там... Рядом с чем? У нас 8 80... Рядом со складом. Там небольшой склад есть на лестнице. Привет, я вот там. Что ли я один остался? Да. Лука, давай, давай, разорви его. Я знаю, то что лука хорошо ищет. Я, возможно, знаю, я... где он. Я тупой, боже, я спалился, где я сейчас вы всей командой на меня налетите. Гарина, мне не не кажется, ли? что. А да, если вот Гарена он... нас дурит и хочет, чтобы мы ага. все в одно место побежали. Я не побинали... у меня кто-то там вроде заметил, когда я перебегал. Блин, Вообще-то я прямо в Большого театра. Ой, боже красиво. Ой, я знаю еще одну личку тут. Знаешь, еще на большого театра. Кто меня? Кошарчик, уходите сюда, пожалуйста. Кошарчик, а ты где? Где? Откуда мне уходить вопрос? Ну, ты рядом со мной. Я в смысле. Словик. Они друг друга чувствуют. Да, у нас с у нас ментальная, ментальная связь вообще Да, да Да-да-да, связь. 10 секунд, люди, где Гарена? А Гарена, я... где -то... мы тебя все равно не найдем? Боже, я на корабле сиди. Гарена врет. Ты балабол, Гарена. Я, говорю, его, говорите, богу, я... Гарена. говорю, не верить ему. Я тебя ненавижу, Гарена, Соня, лист. не больше с с тобой. Ребята, Мы с Лукой, братья-экстрасенсы, найдем их всех. Да я с Лукой да. Иди на корабль, Мы, я, я на корабле в начальном замке. Мы сейчас всех просто найдем, как, -то, как, -то, как -то, разорвем я их. Я буду использовать силы среднего А я буду использовать силы Синкепепы или Сьюзи. Или Осла. А ну, короче-то, ты... Я буду ослаб... Я буду на шуфере а стоять, а если чё, у лестницы. У меня ПЭПа из Я секретную шкурку. Я, секрет, я, секрет. я прима -балерина Большого театра. Да Райт, уйди! Не пугай! Боже мой! Райт, уйди, Райт, уйди в комнату! Надо найти Райт, Зика. Мои друзьяшки. А вы что там делаете? А вы что там делаете? Да И я на шухере стою. гений. В этом делаете секретные да, шкафчики мы... лепите. Да, секретные пельмени лепим, О. пельмешки. Кашарчик. Ударила, вот удивила, я пол-из них видел. Вот. Да, мне пуфик. молочком. С молочком они лепят. Да нет. Ну, обычные пельмени, понимаете. Кашарчика кошар... гареновские понимаете. Кажара горенка. Горенка и кажа... тура тура тура тура тура тура Где найдешь время? А Шарчик, ну не сейчас, ну не сейчас это. Не надо. Не надо. <связываем> <связываем> я тут из стороны в сторону метаюсь, как бы нас... А будь там вот, вот там вот будет, я если что скажу. Хорошо. Ты просто не мешать будешь, если что. Хорошо. Если что, бежим через эту штуку. <связываем> ну так и так. Тут можно сбежать там на липком. Кстати, на аккуратно Лука эту нычку знает. Люди на липком поршнем, Лука пупсик. Поршни ты шо? Нет. Нет, каких липких поршней нас нету? Потому что он ее и придумал. Лука, какие ты нычки придумал? Я что-то придумывал. Нет. Ну да, была нычка. Что не делал? Все, никаких липких, очень какой начитает? Но я же ее придумал, ты, до... ты же мне ее скажешь? Секай. Как друг скажу, хорошо. Пупсики, я вас вижу. Да. Гренатик, я Гренатик а, вот, что убежал? Вот пупсики жаль. Лука, по секрету сзади? скажу, загляни в окошко. Да тебе хорошенько. А Иди в жопу. Лука, поднимись на палубу корабля, где ты спустился. И тут ты будет окошко. такое маленькое окошко, да-да-да. Да. не могу да, не теплее. могу. Теплее, теплее, нет, назад-назад. Теплее было, назад. Если кто-то будет подсказывать, я там лично отрублю язык и съем. И ногу. Ну Но это уже кошар сик. Лука, сделает. назад. Да. Теплее, теплее. Райт, ты что то а. Райт, не подсказывай, ты что? Ну луковой друг, друг, я обязан сказать. Давай, Давай теплее, теплее, давай, давай, давай. Нет, холодновато, Лука, очень холодно. Да, да, да, да, да. Вообще мороз. Теплее, а не теплее. Окошко, я перед тобой. Привет. Спасибо, Лука. Нет, ниже. Отключаем. Нету. Бедный Твейдин остался. Ну все, сейчас вот просто скилл на максимум и бежим просто. Побежали. Я, я слепой. слепой. Я тоже слепой. Я не вижу. зрение. Спокойно. Меня а это... Спок... Так, вы что там на кораблях-то бегаете? Вы что, и забыли? Я прибавлю еще 10 секунд нам. Давай, я молодец. Люди, вы понимаете, что мы не должны проиграть, потому что меня из балета выгонят. Я больше Хорошо. не буду прима-балерина большого театра. Ну, я бы сказала, вот ты как своему другу. Кто нашел? Да. Кто? Кто? Ваня вроде. Да. Идеально. Ваня, просто... молодец. Все, следующий. Горила. Так. Так, где пускай? Нас где с Ваней райд. ты где? Вот я. А Ты мне как сюда. другу подскажешь? Все, погнали. Опять а туда? туда? А нет, туда. И я тебе подскажу как друг. друг, я тебе подскажу как друг. Кашка, когда заспавнишься, Райт, окей? Как мне интересно. Я... давай, Иди туда. Смотри, Райт! прямо? Райт, прямо иди! Прямо! Стой, стой, надо, Олег, я сам. Надеюсь, меня не А кто в упал? Ты меня напугал кто-то, и ты этот э, ворон. Нет, же. Горена, я так и знала, что... Ну, я тебя ненавижу, его. чтоб ты провалился под землю. Да ты можешь исчезнуть. Боже, не клип, нычку, знай, тогда не прятаться. Ну, mm -hmm. потому что Райтс в этой нычке сам часто прячется. Хороший, Поэтому я его ее первой проверю обязательно. Я, прямо-балерина Большого Нет, Театра. Ноги я тут... Почти... почти Потопал водичку. Почти, почти, почти. Как жить? Все. Так, ну ладно, я, короче, я, буду... Я попал. Это очень хорошая нычка. Я нашел хорошую нычку. У меня здесь никто я не найдет, даже, потому что, что мы, батя, не мне хорошо, ты депутат. Я, я... Я тоже собираюсь. А я секретный ставчик, поэтому меня никто не надеется. Да. А нет, это нехорошая. Мы тут прикасались. Да, я, я мой батименты депутат. У меня пали да. на Сублимация. И все, я стал невидимым. Я виноват за них. Ворон эх. Так, кого нашли? Шарчик пошел, короче, он пять минут и придет. Я только что кого-то нашел. Ой, кого-то я нашел. Я кого-то только что увидел. Меня увидел? Нет, я именно кого-то из искателей. другу Сам тебя найду. Друзей, О, друзья, друзья, я друзья, нашел Я нашел Райдера. На я я, я вижу... Мне кажется, я... вижу Гарену. Давай Да очень. ты что, дура? Я подумал, я... что ты игрок, который надо Остался я, Ворона Лука. Ну я прячусь У меня очень, очень паливная нычка. У меня очень палевная нычка. Лука мечка, как На... Ворона нашли. Мы... Лука, мы вдвоём остались. Это сила секретных шкафчиков и свинклепотка. И Сьюзи, А4, и... А4. И... и осла. Да, это сила. Наверное, пещеры где и... Хочешь мне рассказывать, где он? Печёнка. Я на 100 секунд вот скажу. Ладно, ну, да. Ладно, пока покопаюсь в этом месте. Прекрасном. Так много красных. Я Их не в маленькой пещере нет. с вопросом нету. Я тут все обошел. А я хочу обойти еще раз. Я очень много нычек знаю на этой <связывающих> карте. Так, так, так, Прекрасных. Как мы спрятались. Да. Даже нынчка, на которой Костя и... у нас дразнил. Очень так, прикольная нынчка, но... Очень... Я прима-балерина и... Большого театра. Блин. Так, Олег, ну, до сих 90 секунд! 87, 86, 87. Я скажу на 50 где. Да. Я. Ага. У вас у очень много. У нас как таракаду. У таракана. Таракана. Причем Она вас подвигает. практически всех я видел вопрос перед своим носом. Кошарчика можете не считать, кошарчик моется. Я вижу, кто-то в воду упал. Ну это не ясно. Блин, где вас найти? Вижу, -а. воробушка. Я бежал всю тут. Вижу, не вижу. Ой! And, ладно, что это было? Меня лагает сервер. Мой uh -huh. батя, лентый... Где Лука, лим? мой друг? Я, Я сейчас не... просто так сиропротировал сервер, ну ладно. Да. Где Олег Лука, да. мои друзьяшки? Эликоптер, хэ, эликоптер. Так, кого это? Где мои друзьяшки, Лука и Олег? Там... Рай, да, или не Райд? Видишь, как кто-то летает. летает? там читер, что? <laughs> ну, именно. Перверком. А я думаю, так где-то уже. Так, пора дать Я в большой пещере. Я тоже а. в большой пещере. Ой, Лука. Мы с тобой случайно не вместе. Ну, если ты табличка, то может быть... Пока, когда я У меня. Я. Я, Брайан. Смотри. Фух, просто Райт в рай, не... моих глаз пробежал. Я такой был, я был не на не лестницах. Приходите в а, ну, типа последний раунд. Ты... Так, ну, я прямо... Я пойду. Никуда ты со мной не идешь. Ты не идешь со мной, Райт. Right. Это нычка, которую я нашел. Я точно нашел хорошую нычку. Бежите, забыл. Мне нужно от собой хвост, от Это... себя хвост. Right. я тебя же с другом пойду. Райт, я не пойду никуда. Я тебя искал. Райт, все. Вот, малышка. Райт, из-за тебя даже никуда прятаться. стану. развалил луку. Как ты мог вообще? Я вообще сюда пойду. Я вообще делаю, что хочу. Боже! Райт, ты за мной пошел. Я не пошел за тобой. Я избавился от гореной. Я так-то знаю. Может в дверь пойти? Я на шухер стою. Я, Я в дверь. Мы начекали, поэтому. Я в дверь пошел. Иди в дверь. Они в пещере большой. Нет? Что все замолчали? Так. Я оторвал хвост от себя, словно борд. Да Зачал. мне тоже надо от тебя хвост оторвать. Я райтер. Чтобы он давно не следил. Мой батями, ты типа, мой батимент, иди Так, я звезда вот его я, да. я звезда. Вот моя звезда на лбу. Так, я. Этот искатель. Он еще никого не нашел. <связывание> Вообще... <связывание> Вс, я, в... я спрятался. Я <связывание> спрятался в своем месте короны. В коронам месте. Что Помогите кто-то воробушку. Это будет, короче, Это будет очень весело. А вот, ушик, вару... здорово. Мы же тоже. Мы слепой он что ли? Он... я не, пожалуй, я пойду к брату. Аллаху Аллику. Здравствуйте. А за нами вот этот человек. У меня место просто а такое очевидно, но такое, но тут слепые будут. Спокойно, бежим. Я сейчас так могу разруинить, все. Все за мной хвоста нету. Победники воробья, ворона. Они Это... братья просто. да. У меня есть силы секретных шкафчиков. Не то, что. Ну вот у Олега сюзи, свиньки, пеппы, и я вла, и шре. Слюзии. И... А у меня Егора шипает. Уже, вы, вы уже у нас вороте плагиатеры. Я в шкафчик. Плагиатер фу. Вот видишь они придумали крутую идею. Они сразу все плагиатеры Ответи-ка нашли. плагиатеры Бывает. Бедный, бедная, бедный Я прима балерина большой. Вы, вы сами сказали, что о, вы в шкафчике. Вы сказал, что массива секретных шкафчиков. Как ты меня нашел? О, воробушка, читы. Он меня в виде нашел. Пон Привет. жесткий пон. Тебя видел, ты там это зелье... <связывается> да, и поэтому, когда я выпил зелье инвиза, ты начал воздух бить, да? Олег, да что, что? <связывается> что? Пеппа, если юзи, я... А борюсь. я, короче, выбежал за зелька. <связывается> я <связывается> зелька пошел. <связывается> я, пошел, я, пошел, я пошел зельку выпить. Он меня убил в невидимости, ударил меня в невидимости. А ты глаза выключи, частицы для кого выключения. Так а что ну, по вот там появился? Я появился потом, когда уже стал искателем. У меня тоже включены частицы. Ну, я не знаю даже. Это, Это что за ловушка? Главное, что Спасибо. не спалил свое место. Ну, а не расскажешь, где тебя найти? Нет. Нет. Я такой был, Нет, тебе и вот здесь они... Что вы знаете? Человеческий паркур. Они узнают, когда это... А я попытаюсь убежать куда-нибудь... Ну, у вас 40 секунд. А Если я, конечно, еще не проиграю. Может, они сейчас за 40 секунд... В простом и очевидном месте? А, а, а... А, а... А, а... А, а... Так, у и меня. Так, райды нашли мы. Так, сила Окей. секретных шкафчиков защищили. Защити Ищем Ваню. Я, там, там, там, я добавлю нам еще 10 секунд. Сила секретных шкафчиков. Я выбираю видимость. что я Рина. Шкафчик инвиз. Шкафчик инвиз. О, нет. Ну на этом все. Всем спасибо за утро. Всем дочим. Пока-пока.